Здарова, с вами Моборг, я Трэш, и сегодня у нас на обзоре трак-симулятор США. На сегодняшний день существует десятки симуляторов дальнобойщика на мобильной платформе. Чем же трак-симулятор США выделяется на фоне остальных? Первая и, наверное, главная особенность, которая тут же бросается в глаза при запуске игры, это мультиплеерный режим. Да, теперь вы сможете колесить по миру вместе с друзьями. Создайте свою комнату или подключайтесь к существующей и вперед покорять просторы Северной Америки. Также помимо мультиплеера вы сможете самостоятельно поиграть в режиме карьеры, выполняя различные задания. Но ну, принцип работы дальнобойщика вы наверняка все знаете. Берем заказ на перевозку еды, авто, яхты или еще чего и отправляемся в долгий путь. Начав играть, вы сразу заметите следующую особенность трак-симулятор США. Дотошный подход к возможностям и реализму управления. На игровой панели вы найдете три режима камеры со свободным обзором грузовика, кнопки круиз контроля аварийки, ручника, дворников, педалей и рации, при помощи которой вы сможете узнать погоду и загруженность на дорогах. А в настройках вы найдете все виды управления, от акселерометра и кнопок поворота до руля и коробки передач. Вдобавок ко всему, вам придется следить за состоянием транспорта, запасом бензина и даже за сном вашего водителя. Да-да, не остановившись для ночлега, ваш водитель будет просто засыпать в дороги. Третье достоинство игры, на которое я бы хотел обратить внимание, это конечно же графика. Сейчас сложно найти на android платформе трак-симулятор со столь проработанной детализацией грузовика. Даже кабина выполнена в мельчайших деталях. Новая погодная система с дождем, солнцем и снегом добавляет дополнительного реализма. А при наличии слабого девайса вы всегда сможете изменить детализацию в настройках. Единственный минус, на мой взгляд, это небольшая дальность прорисовки, что по всей видимости было сделано для лучшей оптимизации. Зато трак-симулятор США имеет визуальные и механические повреждения автомобилей, чего нет даже в большинстве ПК и консольных симуляторов. В меню самой игры вы сможете быстро поменять цвет раскрас, бампер и показатели своего грузовика, а заработав достаточно, вы сможете приобрести новые тягачи разных марок. В общем, в трак-симулятор США вы найдете все необходимое, чтобы получить опыт профессионального дальнобойщика.